Здравствуйте, мои дорогие! Меня зовут Елена Алексеева. Я ведический астролог, нумеролог, женский тренер. Больше всего я времени уделяю теме отношения мужчин и женщин, но меня заинтересовала сегодня очень такая нашумевшая тема, и мне хотелось бы высказать мое мнение в этом ключе. Все, наверное, уже знаете про Елену Блиновскую мастера марафонов желаний, и мне бы хотелось немножко затронуть эту тему. Сейчас идет много споров: мошенник, не мошенник, да? Как все произошло, как все было, да? Мне бы хотелось заглянуть в глубину, в натальную карту Елены Блиновской и посмотреть что же там да, почему ей э, удалось зарабатывать такие деньги на такой уровень выйти э, правда ли ее э, инструменты практики которые она дает на марафонах так работают я хочу точно сказать что я не была на ее марафонах ни разу я только слышала что иногда мои клиенты говорят вот у Елены Блиновской да там что-то из комментариев Клиентов, которые приходят и ко мне. Я считаю, что те, кто так сильно развиваются, у них там идет больше на маркетинг упор, да, чем на качество продукта. Я всегда выбирала своих учителей таким образом, чтобы больше было качество, чем прокаченности в состоянии маркетинга. То есть для меня важно, чтобы человек мне дал качественные знания, которые работают. И те, которые сильно раскручены, я их просто почти не выбираю. Да? То есть ну, какой-то уровень раскрученности меня тоже интересует. То есть совсем не, зна не знакомый никому человек, это тоже неинтересно. Но вот здесь, когда вот так сильно раскручены, это значит, что много в рекламу вложено, как у Елены. Блиновской. Это значит, что качества там не будет. То есть она уже свою энергию даже распыляет на такое большое количество людей. А для меня важно получить энергию мастера, который дает мне знания. То есть кроме того, что я получаю знания, их часто эти знания можно найти и в интернете. Для меня важна вот именно энергия, вот чтобы это было живое знание, чтобы это было пропущено через них, чтобы это прошло через это воплощение, эти знания, которые работают. И поэтому я не выбирала, честно говорю. Да? Есть, ну и э, я всегда даже в жизни ищу места, где... Мало народу. Я не хожу на демонстрации, я не хожу на какие-то большие тусовки, дискотеки. То есть я за свою жизнь могу вообще перечислить на несколько раз. Ну там детство, наверное, когда было 16-17 лет, там я, наверное, чаще была на дискотеках. Ну вот последние, там не знаю, 30 лет уже можно по пальцам пересчитать, сколько раз я бываю в таких местах, где много людей. Да? То есть точно так же с мастерами. Я не выбираю там, где много людей. Но, тем не менее, мне хочется сказать немножко и хорошего о Елене. Я думаю, что все знания, которые дают мастера, нельзя относить полностью к мошенничеству. Ну, мошенники – это те, которые взяли деньги и ничего не дали взамен, Вот на мой взгляд. Те, которые дают знания, здесь уже вопрос можно ставить другому да то есть может быть где-то она сама что-то недопонимала может быть она увлеклась вот в эту иллюзию второй второй мерности да то есть физического плана то есть она переоценивала ценность вещей которые ей хотелось купить да то есть она не понимала что подарив машину э, такую дорогую своему мужу она ему просто закрывает поток изобилия то что сейчас муж э, будет пусть даже за неуплату налогов, да, как соучастник с ней, да, но он полностью закрывает свой поток изобилия. То есть, э, и это началось, с, наверное, не только с машины, да, то есть машина, это уже была такая последняя капля в сляшке. Наверняка она старалась дарить какие-то шикарные подарки. И здесь, э, если вы посмотрите мои видео на моем роли, э, на моем YouTube-канале или почитаете посты, то у меня там очень часто звучит мысль, Именно из ведических писаний, которая работала миллионы лет назад, там, несколько тысяч лет назад и наши времена. И в будущем она будет работать, что женщина, которая своему мужу дарит материальные подарки, она закрывает своему мужу поток изобилия. Можно только руками своими сделанные вкусный торт, накрыть красивый стол, э, не знаю, там, э, связать что-то крючком, вышить что-то крестиком э, – что-то сделанное своими руками с любовью. Вот это должна девушка, женщина дарить своему мужу. Тогда это открывает поток изобилия мужу. А муж должен финансовые подарки дарить женщине. То есть, а здесь наоборот, она взяла на себя роль мужчины в семье. Мужчине осталась роль женская принимать подарки. да. И все, у него закрывается поток изобилия. Ну и результат мы видим. Да, то есть сделанного поступка, То есть может кто-то мне сейчас сказать, я с этим не согласна, абсолютно, абсолютно имейте право сказать это. Но посмотрите причину и следствие. Вы можете посмотреть в других жизнях причины и следствия, то есть где-то еще не прилетело по карме, но здесь уже прилетело, мы видим результат, то есть это... Ну, не просто им не повезло, это им прилетело по карме, другим прилетит, если еще не прилетело, да, то есть там по-разному может, у кого-то со здоровьем сыпется, у кого-то вот как в этой ситуации, да, то есть, Но ну, тем не менее, женщина, если вот не понимает этого, она, конечно, делает ошибки, и, естественно, она этого не понимала. То есть даже если она общалась с астрологами и ей говорили об этом, она просто не хотела в это верить. Она говорила, я с этим не согласна. Вот результат получился. Да? Давайте дальше посмотрим. Смотрите, ну, за неуплату налогов я абсолютно согласна, что, да, за это лучше платить налоги. Лучше платить налоги и быть честной со своим государством. Потому что все-таки, как ни крути, Государство нам дает такое количество людей, которые говорят на русском языке. Государство нам дает образование, дало этим людям, да, которые теперь нас могут найти в интернете и так далее. То есть я с этим полностью согласна. Ну дальше, давайте посмотрим дальше. Теперь карту. Так, карта нашей героини Елены Блиновской. Я взяла 25 августа 1981 года. Время я поставила, так как мне не, не было возможности с ней пообщаться. Да? Я не знаю на самом деле ее время рождения. Но я поставила 12 часов. Почему? Примерно это может быть разрыв от там, 11 до часу где-то. Вот такой разрыв может быть. Даже может быть чуть больше может быть разрыв. Но тем не менее это днем, потому что... Такой успех – это обязательно планета Раху должна стоять либо в одиннадцатом доме, либо в десятом доме. То есть вот эти два момента. Можем сказать, что это где-то ну, где так. Да, то есть э, какие-то ошибки, естественно, я могу допустить, потому что время э, уточнить я могу только задав ей лично вопросы, да, то есть установить время, либо чтобы она сказала там время точное. Да, там. Еще я буду опираться на карту, лунную карту, в которой не нужно время, э, чтобы ее построить. И еще я буду иногда включать карту души, это D60, вот эта карта души. Э, мы ее тоже рассмотрим, да, то есть это будет... Э, ну, три карты рассматриваться будут. Ну, первое, что мне хочется сказать, это то, что у Елены Раху и Кету не ретроградные. Это очень крайне редко бывает. Я бы вот сказала из моего опыта, это, наверное, 1% людей на планете. Ну, или во всяком случае из тех, кто приходит, это очень маленький процент. То есть я могу сказать, что я за свой опыт там 6 лет видела, может быть, 10-12 карт с такими показателями. Это говорит о том, что это очень старая душа. Она прожила очень много воплощений в человеческом теле. То есть, ну, те, кто знает уже, что каждый, каждая часть природы это тоже возможность души, живой души, вечной души прожить такой опыт. Да? Кто-то прожил там камнями, кто-то растениями, кто-то животными. Она прожила очень много воплощений в человеческом теле. У нее очень большой опыт. Очень много ошибок, в принципе, уже совершено. Очень много навыков наработано. Один из важнейших навыков это горловая чакра. Да? Она у нее является, Меркурий является планетой души. Это значит, что первый талант в ее жизни, самый большой талант в ее жизни, это именно все, что связано с горловой чакрой. Это речь, это продажи, это переговоры, это умение донести информацию до людей, это а, умение, то есть это ей дано по природе. То есть если она идет чуть-чуть маркетинг получилось то все, у нее начинает все получаться. То есть для кого-то... Может быть, еще важно там, научиться какие-то слова говорить, да, какие-то э, фразы э, учить, э, заниматься развитием своего э, вот этого аппарата да, разговорной речи. Да. Э, для нее это было уже отработано в прошлых воплощениях. Не в одном воплощении, а во многих воплощениях. Поэтому Меркурий – планета души. То есть здесь именно так. Луна у нее в Накшатре Ардра. Это может говорить о том, что она такой боец, да, то есть она перед собой ставит цели, она идет к этой цели. Будь это, ну, не обязательно это военные действия, это может быть мирное, но это все равно руководительские способности. Солнце. Солнце у нее в Мулатриконе. Мулатрикона – это дополнительная суперсила. Солнце дает руководительские способности, очень хорошие, большим количеством руководить. Так, еще посмотрим. Ну, в принципе, Солнце и Луна у нее достаточно э, так, на, на троечку с пяти, да, то есть стрессовая устойчивость на троечку с пяти. Но, тем не менее, она ее тоже продолжает тренировать, да, то есть во всем своем вот этом действии. То есть, когда идет большой поток денег, стрессов, стресс очень мощный. Это очень мощный стресс. Его нужно очень прож, проживать, тренироваться к каждому следующему финансовому уровню нужно. Иметь вот стрессоустойчивость такую, чтобы не бояться, да? не бояться потерять, не бояться, что что-то плохое случится, потому что деньги нам приносят не только хорошее, но и испытание. Да? Поэтому тоже маха в принципе, тоже солнце в маке это тоже хороший показатель. И Мулатрикона дает такую супер суперсилу, то есть... Она становится запоминаемой личностью. То есть вот э, кого-то человек там увидел э, в, в ленте своей соцсети и забыл завтра, а она почему-то остается в памяти. Вот это дает солнце Малатриконе. Потом э, это руководительские способности очень хорошие. Для того, чтобы продавать в интернете, нужно, чтобы окружающие люди в ней видели лидера, в ней видели результаты да, какие-то. Вот э, она это прекрасно понимает. Дальше у нее Марс и Венера в дебилитации, но в самой карте дается отмена дебилитации, вот здесь есть отмена дебилитации, да, то есть в самой карте. То есть они только рикошетом заденут немножко. Марс это может связано с физической силой, да, какая-то слабость в физической силе, но так как есть отмена, то есть она может иногда рикошетить, иногда задевать, то есть в принципе нормально все с Марсом. Дебилитация Венеры может тоже давать немножко рикошет такой, который вот она кажется людям не сильно красавицей, да? то есть, ну там она накрасилась, может быть она красивее выглядит, но вот э, по большому счету где-то себе может быть не нравится немножко. Еще что-то, то есть вот это может так временами рикошетить. Все остальное вот обратите внимание, у нее ни одной планеты нет ретроградной, вот ни одной. Обычно здесь буква Р стоит, да? сожжение идет немножко меркурий сожжение да? это говорит о чем что где-то в прошлом воплощении она уже через через свою речь совершала какие-то неблагоприятные поступки да? то есть при помощи своей речи то есть либо это был обман либо это было э, неправда да? или э, не понимала какие-то свои моменты да? И э, искренне, может быть, верила сама и при этом доносила не сильно, э, не сильно честно что-то. Да? То есть уже где-то в прошлом воплощении использовала. Во всем остальном э, к ее карте нигде не придерешься. Да? То есть это э, дух, достаточно духовное высокое развитие. То есть в прошлом воплощении возможно, что она несколько жизней или, или одну жизнь, она... Провела в молитвах, мантрах, там, я не знаю, в монастыре, э, вот в каких-то благостных делах. Да, то есть, и сейчас она использует э, потенциал, который заработан вот э, той жизнью или теми жизнями, которых она провела в благости. То есть сейчас она просто этот, э, прожигает этот потенциал. В следующем воплощении, ну и в этом воплощении уже. Э, Будет просто выходить из ситуации, в которой она сейчас попала. Ну и в прошлом воплощении у нее может быть очень обыкновенное рождение. Но она и сейчас говорит, что у нее там обыкновенное рождение. Родители, обыкновенные люди, не миллионеры, она там сама стала. Да? То есть, но потенциал был принесен из прошлого воплощения. Мощный потенциал. то есть Сейчас она его прожигает, бездарно, можно сказать. Да? То есть когда человек понимает э, ситуацию, э, духовных законов, то он обязательно занимается благотворительностью. Здесь я, честно говоря, не знаю про нее. Может быть, я мало знаю о ней. Может быть, она э, не даст... занимается благотворительностью. Может быть, не занимается. Не знаю, не буду об этом говорить. Да? Но когда человек выходит на большое количество денег, здесь обязательно должно быть испытание в жизни благотворительности. Так, что еще хочется сказать, да? Хочется сказать, что в доме личности, смотрите, у нее хозяином дома является Меркурий. И это тоже все связано с горловой чакрой, да? То есть ее задача на эту жизнь продолжать прокачивать свою горловую чакру и нести свет, естественно, да? То есть человек, когда получает очень много даров от Вселенной, он должен сделать что-то полезное для этого мира. Это обязательно, да? И я ни в коем случае не, не хочу сказать, что ее практики не работали, ни в коем случае, я думаю, что, скорее всего, работали, потому что отзывов было много, и даже если 10% людей срабатывали ее э, практики, то это очень хороший показатель, потому что я сейчас дальше об этом объясню, да, что там есть еще ответственность всю ответственность на на одного человека нельзя переложить то есть каждый из участников ее марафонов тоже несет определенную ответственность за выполнение практик за то что э, сколько они их использовали да есть такие люди которые говорят, я все по одному разу сделал у меня не работает да? а кому-то надо действительно делать там я не знаю десятки раз то есть в зависимости от того на каком уровне душа то да? есть на какой, в какой мерности? Сейчас мы знаем, что мы там переходим в четвертое-пятое измерение, планета переходит, а кто-то до сих пор еще остается на первой или второй мерности сознания людей на первой-второй мерности, когда вся планета переходит в четвертое-пятое измерение. Да? То есть они так отстают можно сказать, и это не те, которых медицина признает отстающими в развитии, нет, это обыкновенные люди, которые считают себя нормальными, но их сознание остается на первой-второй мерности, и это чуть погодя тоже объясню. Смотрите, дальше, значит, у нее есть солнце в доме потерь и затрат. И это дает возможность хотеть тратить колоссальные деньги, дарить дорогие подарки близким. Да, солнце здесь присутствует, это самые большие, какие только можно подарки дарить, вот ей этого хочется. То есть это потребность такая у нее. Меркурий тоже очень важно отдавать себя через горловую чакру, да? то есть что-то общение для нее очень важная составляющая. И вот это вот солнце в доме затрат, в доме э, потерь, оно дает ей ощущение, что вот то, что она говорила, э, если я миллион заработала в месяц, то это, ну, я нищая, вообще ниже Плинтуса. Вот это дает солнце, да, то есть солнце старается вот прям как можно больше дать ей затраты. И это ее потребность. То есть если она будет жить какой-то промежуток времени, и у нее там нечего будет потратить шикарно на подарки, она будет прям вот как цветок засыхать, ей будет некомфортно. То есть это такая вот часть личности, да, которая нуждается в том, чтобы делать какие-то поступки. Конечно, в, в, в этом хорошем благоприятном ключе это должна быть благотворительность в больших количествах, тогда это поможет прокачать ей следующие воплощения и следующие годы жизни, да, которые будут очень успешными. Но если благотворительность не была в большом ключе сделана, вот именно в большом ключе, да, то есть, как в Библии говорится, десятина нам не принадлежит, да, мы ее должны отдать церкви, там, нищим, на построение храмов, на, постро... на там, тем людям, которые там, кормят бедных и так далее. Но если этого не было сделано, то вот здесь начинаются как раз тоже проблемы. Дальше, что мы видим в доме ее личности. Юпитер – это учительство, то есть она на своем месте, она учитель, она несет знания, которые уже получила, использовала. Венера показывает творчество и работа с женщинами. Ну и в большинстве, конечно, марафон, на марафон ее приходили женщины. И Сатурн дает кармическое соединение, да? он помогает еще организаторскими способностями и дает карму. То есть она, в принципе, на своем месте занимается своими делами. Единственное, что она немножко, наверное, увлеклась иллюзией, что, что вот, вот это вот благословение, которое Раху стоит вот здесь у нее в одиннадцатом доме, да? что и она может исполнить все свои желания. И она в этой иллюзии увлеклась, и ей хотелось еще больше, еще больше исполнять желаний. И там тоже есть границы определенные. То есть что мы можем еще посмотреть по периодам? Да? Период у нас вот как раз конец апреля, да? начало мая. Вот идет Сатурн, Юпитер, Меркурий, Венера. Но здесь с, с периодами я не могу быть уверенной, потому что точное время рождения не знаю. Здесь желательно знать время рождения до минуты или даже до секунды, чтобы точно сказать, какие у нее идут периоды. И вот э, то, что Меркурий в сожжении все-таки дает, да, свои минусовые какие-то качества, Венера все-таки есть дебилитация, и она здесь может рикошетить вот в этот момент, да, и Юпитер с Сатурном. Сатурн – это время кармы, да? время прилетов. Сейчас еще можно посмотреть по транзитам. Транзиты Садосати. Так. У нее период Садосати, он длится 7,5 лет. Многие, наверное, знают уже об этом, да, кто смотрит мой канал. Он, э, в этот период мы получаем плоды поступков. Да? То есть если хорошие поступки совершили, то плоды хорошие, приятные. Если мы какие-то поступки плохие совершили, то нам прилетают. Да? Таким образом. Значит, первый у нее период был с 2000 по 2006. 7 июня 2000 по 2 ноября 2006. Второй э, период сады у нее будет с 30 по 36. То есть то, что сейчас происходит, это еще не период садосати. Да? То есть это еще впереди у нее прилеты по карме. Да? То есть э, за, за жизнь мы проживаем 3-4, иногда 5 длинную жизнь на да, таких периодов. То есть регулярно нас э, э, показывают нам, что нужно совершать хорошие поступки. Так что это еще не период садосати. Значит, это только пери период Сатурна, который у нее продлится, он у нее начался, в принципе, не так давно, да? Так. Ну, в принципе, а, в принципе, я тут. Ага. Так, период Сатурна. Сатурн. Период начался, а хотя в 2005 году начался, да, и закончится в 2024 году. 29 декабря 24 года начнется Меркурий, период Меркурия. И вот сейчас Сатурн, он тоже дает э, вот эти рикошеты. В принципе, уже к концу подходит у нее э, Юпитер, да, а, то есть Сатурн, период Сатурна подходит к концу. но ну, вот он ей принес такой сюрприз, да, с, э, не сильно позитивный Ну, дальше будет меркурий то есть э, э, уже в двадцать четвертом году считай сколько осталось ей ну чуть больше полтора года да, начнется период меркурия поэтому сатурн забирает с собой какие-то там хвосты которые нужно было жизни заплатить то есть в небесной канцелярии учет безупречный мы все это понимаем значит теперь я перехожу к тому, что я хотела объяснить да, более подробно, почему я считаю, что прям полностью ее к мошенникам нельзя относить. Во-первых, каждый человек ответственен за то, что он выбирает, какого учителя выбирает, куда платят деньги, да, куда эти деньги пойдут. Да? Куда, если я в благотворительность отдаю деньги, а человек пошел на мои деньги, купил сигареты или алкоголя а он мою карму уже испортил. То есть я была не ответственна за, за свои деньги. А деньги это всегда моя энергия. То есть я сделала какой-то поступок в, в моем времени, да, за который я получила деньги. И деньги становятся вот этой энергией, которую мы несем в мир. И куда пошла эта энергия? Мы тоже ответственны. Я думаю, что здесь Елена очень сильно просто заигралась вот в этой иллюзии, что у меня все получается, мои все желания сбываются. Она не подумала о том, что за все прилетает. То есть законов природы она не знала, либо не хотела верить. То есть ей вот фартит, фартит, фартит, и это вот затягивает, да, и хочется еще, еще, еще. Это как бы нормальное состояние каждого человека, да, то есть ты... Пришел к какому-то уровню, там, больше зарплату тебе стали платить, да, ты уже разрешаешь себе больше купить чего-то, больше хорошего в жизни, качество жизни улучшаешь, там, одежду более дорогую покупаешь, еду более дорогую покупаешь, это нормально. Но э, если мы не участвуем в это время в благотворительности, то у нас начинаются все равно э, такие ситуации в жизни, в будущем, где мы будем терять эти деньги. То есть если мы не отдали благотворительность 10%, которые нам не принадлежат, то рано или поздно у каждого там свое время. Вселенная все равно у нас их забирает. Либо это какой-то штраф пришел там, где-то со скоростью ехала нечаянно, да, там машина. У меня так было, что машина и не ехала с, с, со скоростью большой, то есть там еще устанешь педаль давить, она вот прям какие-то у нее ограничители стояли, и она не могла, но вот где-то она умудрялась там на 120 проехать там, где... 110 надо было ехать, мне приходил штраф, какая-то вот такая мелочь, да, то есть э, где-то что-то украли, где-то что-то вы забыли, какую-то важную для вас вещь, там, ну, не знаю, в самолете, в автобусе и не смогли вернуть, и еще что-то, какие-то кражи, э, какие-то обманы, то есть э, человек прям попадает в, так, в целую серию таких проблем, и вселенная все равно заберет, да, то есть и хорошо, если деньгами, то начинается здоровье здоровье близких жизни близких да потому что когда большие деньги там уже не деньгами забирают там уже забирают свободой здоровьем и это э, гораздо ценнее ресурсы чем просто деньгами бы с нас забрали поэтому нужно это помнить и она вот в этом моменте скорее всего заигралась судя по тому как получилось ее жизни э, ну наверное благотворительности надо было больше участвовать в благотворительности потом вот эти вот все шикарные вещи которые на себе позволяла да там подарить машину не буду уже название говорить да все вы уже знаете эту историю там крутую машину мужу какие-то праздники там с крутыми звездами там с дорогими всеми этими да там показывают ее что ее арестовали, она там в тапочках какие-то э, дорогие тапочки, не из золота, а из ткани сделаны, да, там, но тем не менее они какие-то супер дорогие, там еще какая-то одежда на ней супер дорогая. То есть, все это, э, вот, на мой взгляд, переоцененные, да, то есть очень многие бренды сегодня э, переоценивают э, цену своих вещей только из-за того, что они востребованы, их покупают, да, то есть они продолжают. Э, над, над, надувать эту цену, которая на самом деле такой ценой не является. Но пока люди покупают, конечно, это будут, будет надуваться. То есть по большому счету для того, чтобы существовать, да, чтобы даже жить счастливо, не обязательно иметь столько дорогих вещей. Да, то есть должно, должны быть вещи, которыми реально пользуешься. То есть я считаю, это бедный человек, которому нужно все дороже и дороже и дороже вещи покупать. Он не может остановиться, он уже вовлекся вот в эту игру иллюзий и не контролирует ситуацию. То есть его уже практически ведет вот эта иллюзия, в которой он чувствует себя. Елена там позволяла себе, Елена Блиновская позволяла себе сказать, что она там себя чувствует вообще нищей, если она зарабатывает миллион рублей в месяц. Uh, ну, может быть, в этом есть какой-то смысл, я не спорю. То есть это в ее круге, с котор... людей, с которыми она общалась, возможно, что есть вот это вот uh, желание соревноваться, да, кто больше. И здесь это проявлялось больше мужских энергий в ней. Женские энергии, это уже здесь не видно, женских энергий. То есть увлеклась вот этим вот... Uh... Достигательством, достигательством, достигательством и э, забыла о себе, о своей женственности, о чем-то более приземленном, о духовном. Э, то есть здесь только вот в этом, да, то есть личностного роста здесь э, тоже уже на каком-то моменте останавливается личностный рост, если нету благотворительности, если нету... Э, вкладывания в себя, как в знания, да, именно знания, знания духовной природы, законов природы, которые рано или поздно придут остановить любого, тот того, кто вот увлекся в этой иллюзии. И это нужно понимать. Но тем не менее, я хочу сказать, что люди, которые сейчас считают ее мошенницей, я думаю, что тоже в какой-то степени неправы. Почему? Вот я сейчас об этом хочу как раз рассказать, да? то, что я говорила, люди живут в разных мерностях. Еще можно сказать про Елену по карте, да, что она ни одну жизнь была труженицей такой, про которую говорят работоголики, да, то есть... И вот этот бизнес, который она развила здесь, это тоже нужно было правильно организовать людей, много самой понимать, как все это движется. То есть если не понимаешь, просто нанимаешь людей, то, скорее всего, такого успеха, какой она получила, не достигнешь. То есть она, по большому счету, в своем направлении большая труженица. То есть это много соцсетей, запуск разных рекламы, это отслеживание все это, где более результативно, что это дает. Это все приходилось, скорее всего, делать ей. Либо она должна была контролировать тех людей, которые это делают. То есть они отчитывались ей там чуть ли не ежедневно по тому результату, который они получали. Поэтому э, здесь сравним просто труженицу, э, которая много всего сделала даже в этой жизни, даже если не считать остальные жизни, как, которые многие не верят, да, которые говорят, вот там, я не верю. Да? Но это право каждого человека. Давайте возьмем просто эту жизнь. И... Э, Человек, который просто лежит на диване и хочет вот этих миллионов, и Елена – это ну две разные ступени, да, такое как небо и земля отличается. И вот эти люди, которые лежат на диване, и потом говорят: «Ой, я пойду туда, там», обещают вот она показывает, как она живет, насколько она делает. Я просто уверена, что она 16 часов в сутки за компом контролирует свой э, персонал, который у него работает, смотрит, что сделано, что не сделано, где во сколько сделано, где когда, где что-то. Это э, 100% громадный процесс. И это большая разница от тех людей, которые надеются, что я вот сделаю сейчас одно упражнение, там, надую шарики, напишу на них желание, отпущу там воздух. Да? Э, это, конечно же, конечно же, две большие разницы. То есть здесь человек, э, который надеется, что с ним вот должно случиться хорошее, и я подожду, и со мной случится, или я сделаю одну практику, и со мной случится, он просто сам себя обманывает. Посмотрите классических психологов, посмотрите астрологов, посмотрите нумерологов. Нигде ни один человек не говорит, что приходите, я вас за один сеанс сделаю миллионером. Да, там, или я вам дам одну практику, и вы станете миллионером за одну практику. Нет, конечно, здесь нужна целая серия навыков, да, то есть навыки не бояться камеры, снимать видео, это тоже навыки. Я просто представ... вспоминаю свое первое видео, мне нужно было снять, там, я не знаю, больше 10 лет назад, одну минутку видео, да, там мне сказали, ну вот это, вот это, вот это, скажи перед камерой, я не знаю, сколько я дублей сделала, я то пятнами покрывалась, то... Я забывала слова, которые на одну минутку, всего-то на всего, навсего, да, и я сбивалась, меня заново-заново-заново снимали. Я пока сделала первый ролик на одну минутку, и я истратила, я не знаю, сколько времени, несколько часов. Человек с телефоном, который стоял, меня снимал, он просто устал меня снимать. И это реальный навык, который надо нарабатывать. Вот я понимаю, что он у меня не был наработан этот навык в прошлом воплощении. мне пришлось его в, этом, в этой воплощении нарабатывать. Для кого-то это речь, да, то есть э, кому-то нужно отрабатывать какие-то слова, особенно те, у кого Меркурий ретроградные, да, там нужно какие-то фразы, прям вот выучивать фразы, чтобы они заходили прям автоматически уже в речь. Убирать какие-то слова-паразиты, которых в, наши, в наших словах бывает очень много. И это тоже работа, это тоже выработка навыка, Это кроме того, что вы знаете, и у вас есть успех как каких-то знаниях вам еще нужно суметь донести до людей на понятном им языке мы иногда там, допустим астрологи там много у нас слов санскритских мы когда учимся используется много санскритских слов и многие потом уже разговаривая с клиентом начинают эти санскритские слова говорить клиенту и Естественно, ничего не понятно, про что говорит человек. Или в нумерологии да тоже там какие-то моменты есть, которые вот профессиональные слова. Точно так же в психологии есть профессиональные слова, да, которые важно еще без этих профессиональных слов донести до человека. Кроме того, что ты знаешь это с профессиональными словами, нужно еще на понятном человеку языке, который не знает этих терминов профессиональных. Это тоже навык, который нужно. С маркетингом. Как правило, получается, что сам себя, если не продвигаешь, никто тебя не продвинет. Сколько ты денег не платила, все это бесполезно. Люди идут только за зарплатой. Они выполнят ту работу, которую ты сказала, но не больше. Никто не сделает так, чтобы твоя компания процветала. Да? То есть люди выполняют минимально только то, что с них потребует руководитель. За что и платит зарплату. Поэтому здесь... Очень много пришлось учиться ей, очень много понимания с маркетингом, как эти продажи делать, да, как это все происходило, какие слова сказать, какие слова окажутся продающими. Это тоже целая наука, это не просто так. Поэтому, конечно же, человек, который что-то делает в своей жизни, умеет себя продвигать, умеет себя преподнести, преподать. И он, возможно, что, да, надувает этот шарик, написал желание, отпустил этот шарик, и у него тут же сбывается желание. А кто-то продолжает сидеть на диване и думает, что вот сейчас в дверь постучит кто-то, да, откроешь дверь, а тебе говорят, вам миллион, да. Но это сам себя обманывает человек. То есть это не кто-то, мошенник, и кто-то ему там рассказывает, что вот э, к тебе в дверь постучит кто-то и даст миллион. Нет, конечно. То есть здесь все равно любые практики которые мы делаем они подразумевают что вы что-то делаете кроме того да, в своем творчестве по своему предназначению да это тоже очень важно кстати в своем предназначении развиваться то есть если человека предназначение быть хорошей швеей а он там пошел поваром работать то Будет в тягость ему работа, он будет уставать сильнее, чем той работе, которая была бы ему по предназначению. Или там наоборот, кто-то пошел работать водителем, а у него там способности художника. Да? Он устает от этой работы водителя, он приходит домой, у него уже нет сил там, хотеть рисовать или что-то делать да, по своему предназначению. И это важно понимать. То есть здесь много составляющих. Нужно, чтобы вы шли по предназначению, нужно, чтобы вы что-то делали, что-то делали, да. То есть это постепенная ступенька за ступенькой, но нету лифта. Сразу раз и миллионером стал там, я не знаю, человек может быть живет первую жизнь свою в человеческом образе, да. Может он до этого там рыбкой был, птичкой, камешком, я не знаю, там растением каким-то. И вот первая человеческая жизнь, и он в этой жизни еще свой горловой аппарат должен наработать. Потому что рыба не говорит, птичка не говорит, ну поет птичка, да, камешек не говорит, растение тоже не говорит, там дерево не говорит, да, то есть значит это первый жизненный опыт, когда человек учится говорить и не просто говорить, а говорить на публику, говорить на это. Деньги всегда там, где много народу. Если человек научился говорить на экран, на камеру, на публику, то все, он уже приближается к своей мечте. Скорее всего, в этом воплощении его мечты сбудутся. И смотря, какие мечты, да, то есть еще мечты у всех разные. У кого-то мечты купить себе ломбардине да, или мужу подарить ламбордине, да, а у кого-то, может быть, более приземленная мечта. Вообще по большому счету для чего люди приходят на землю, да? Для чего творец Бог нас создал людей? По подобию своему чтобы мы тоже были творцами чтобы мы делали в своем предназначении в своем каком-то любимом деле нашу планету красивее красивее не знаю как правильно говорить можете меня ругать исправлять пишите мне в комментариях да как правильно но в некоторых словах я косячу у меня меркурий ретроградный и дальше идем да то есть если вы в своей жизни что-то сделали красивое написали не знаю, исцеляющую книгу, нарисовали исцеляющую картину, не знаю, сделали какую-то дачу красивую в цветах, фруктах, которые исцеляют людей, да, не знаю, дают возможность отдохнуть или там еще как, какое-то творчество, может быть, вы там, я не знаю, ландшафтный дизайнер или квартирный дизайнер и помогаете сделать, там я не знаю, повасту, таким образом, чтобы дом был наполняющим вас силой, да, то есть вот оно творчество, вот оно творчество. Кто-то крестиком вышивает и эта картина там или одежда исцеляет человека. Кто-то вяжет и мантру или молитву читает и эта одежда будет исцелять человека. Вот это творчество, вот это творчество. А когда просто нахапать денег и э, не заплатить налоги, здесь, конечно, прилетит все. Ну, каждому прилетит, да, то есть никуда мы от этого не денемся. И э, все-таки я думаю, что нужно подумать, что люди, которые думают, что вот кто-то виноват, вот я сходил на курсы, прослушал, а у меня миллион не пришел ко мне, да, но это немножко инфантильно, да, то есть кроме того, что мы делаем в практике, нужно что-то делать. Допустим, чемпионы Олимпиады, да, там, чемпионы Олимпиады, золотые, серебряные медали – они, прежде чем приготовиться к этому, к этому волшебному дню, когда они победят, они 365 дней в году занимаются 8 часов в спортзале, чтобы быть лучшими. Да? А еще 8 часов они занимаются в медитации 8 часов в день в спортзале, и 8 часов в день в медитации они представляют, как они получают эту золотую медаль. Представляете, какой труд проделывают? Эти люди, вот эти музыканты великие, которые там чего-то добились в жизни, они тоже часть тренируются со своими музыкальными инструментами, а часть времени они представляют, как они выиграли какой-то конкурс, как их куда-то продвинули, как им там вручают какую-то награду, еще что-то. То есть это громадный труд и рукотворный труд, и нерукотворный труд. Через сознание труд. Если мы этого делаем один раз, одну практику сделали, или там, я не знаю, две практики сделали, ничего не получается. Потом у каждого свой запас, с которым мы приходим в это воплощение, потом это детские травмы. Да, у каждого свое. Все мы родом из детства, да, знаете эту фразу, у каждого свое. Кто-то прожил счастливую жизнь с родителями, да, у кого-то это была куча травм, и они несут, не проработали их еще они, там не могут простить родителям вот тот поступок, этот поступок, этот поступок, не могут быть благодарными родителями. Все, они себе закрывают потоки изобилия, закрывают просто своей мыслью, что не прощу. И каждый год приходит прощенный день, они прощают 99, а вот, вот маму не может простить. У меня тоже с мамой непростые отношения, я тоже прошла долгий путь, прежде чем я поняла, что я должна быть благодарна за те поступки, которые я на самом деле совершала, что именно в этих поступках мощнейший ресурс, который мне дает возможность раскрываться. Но прошли годы, прошли годы обучения, пока я это осознала, и куча практик, которые я переделала, и которые мне не всегда помогали, пока я не поняла базу, базу, на которой строится э, вот именно отношения с матерью. Тогда не нужно прощения, перестаешь на нее обижаться просто-напросто. Это тоже очень сильно влияет. Потом желание. Ваше ли это желание? То есть, например, вот мы с мужем покупали машину два года назад, и моя дочь говорит, ой, у вас там мало наворотов, мы хотим круче навороты. Ну, всякие там прибамбасы, всякие. Нам три часа рассказывали про новую машину и про прибамбасы, которые там есть. Три часа. Мы до сих пор толком все прибамбасы не знаем и не используем. Два года на машине уже ездим. И когда я говорю, дочери, зачем они эти прибамбасы? Вот зачем, если мы их не используем? Точно так же телефон, да? Кто-то телефон использует все приложения, которые там по умолчанию, кто-то еще скачивает, а кому-то они даром не нужны. Кому-то достаточно там WhatsApp, Viber, Telegram, я не знаю там. Кто-то вообще в соцсетях его нету, но телефон такой покупает. Вот у меня свекровь, она вообще неграмотная. Она писать, читать не умеет то есть она только звонок и только голосом да? голосовые сообщения ну там фотографию какую-то послать и все то есть вот эти все прибамбасы которые есть в телефоне они ей просто не нужны точно так же и люди приходят в эту жизнь уже с какими-то программами по умолчанию с какими-то навыками которые отработаны в прошлом воплощении, а какие-то нужно нарабатывать и Здесь э, человек, который еще не наработал навыки, но хочет миллион, он 100% его желания сбудется. Но, возможно, не в этом воплощении. И, возможно, что не в следующем воплощении. А когда он наработает все эти навыки. И в конце мне хочется рассказать такую притчу. На короткое, но очень э, вот к месту сейчас. Да? То есть э, мудрец, э, божественный мудрец шел к Богу. И увидел человека, который сидит под деревом и молится. Ну, уже давно, видимо, молится. И божественный мудрец у него спрашивает. Слушай, говорит, уважаемый, я, говорит, вот к Богу иду, может, что передать от тебя? А он открыл глаза и говорит, да, да, передай, пожалуйста. Спроси у Бога, когда я его увижу. Я сижу уже здесь несколько десятков лет, молюсь. И единственное желание у меня увидеть Бога. Мудрец говорит: "Хорошо, хорошо, скажу". И ушел э, мудрец к Богу. Пришел, порешал свои задачи, реш... задал свои вопросы, пообщался с Богом и говорит: «Э, "Знаешь, Бог, говорит, я там шел и вот видел человека под деревом сидит, и он там уже десятки лет". Молится, и вот единственное желание, вот у него спросил, что передать тебе, он сказал, единственное желание увидеть Бога. И спрашивает, когда, когда же я увижу моего Бога? И Бог отвечает. Он увидит меня тогда, через столько времени, сколько через столько жизней, через столько жизней, сколько листьев на дереве, под которым он сидит. Мудрец. Всю дорогу, пока он шел к этому человеку назад, думал, как же так помягче сказать, чтобы мужчина не разозлился. Но так и не придумал, как помягче сказать. И так сказал, как есть. Говорит, знаешь, я говорю, был у Бога, спросил по твоему желанию. Он мне ответил, что через столько жизней, сколько листьев на дереве, под которым ты сидишь. И мужчина разозлился. Он разозлился вскочил и говорит как это так нет я не хочу через столько жизни увидеть бога я хочу сейчас увидеть бога и бог появился перед ним и божественный мудрец говорит господи ну кто же сказал неправду ты или я бог говорит и ты и я мы сказали правду просто когда этот человек задавал вопрос его желание было таковым, что он мог увидеть меня только через несколько, через столько жизней, сколько листьев на этом дереве. Но когда он узнал об этом, он поменял свое желание и захотел меня сейчас увидеть. Его желание сбылось. Обратите внимание, вот именно так люди приходят на марафоны. Да? У некоторых желания вот именно такое. Ну ладно, схожу на марафон, посмотрю, что сможет сделать вот этот мастер. А самое главное, что сможет сделать этот человек после того, как узнал знания. Мастер может выполнить на все сто процентов свою часть работы, дать самые лучшие практики. Но если человек не готов их применять и не готов желать получить свое желаемое, сегодня или хотя бы в этом воплощении и приложить все усилия для этого никто не сможет изменить это даже бог не сможет изменить то есть обратите на это внимание и каждый из нас приходит на любое обучение на разные ступени на разные ступени сегодня мы живем в такие замечательные времена которые называются кали-юга и когда если в золотой век нужно несколько жизней, чтобы пройти от одной касты в другую, более высокую, несколько жизней, то сейчас мы можем за одну жизнь пройти от нижней касты до верхней касты. Да? Но их четыре, те, кто не знает, да, это работяги, это мелкий бизнес, это воины и руководители в мирное время и мудрецы. Да, четыре касты. Сегодня мы можем из работящего перейти в мудреца, проработав со своим сознанием, про обучавшись, проделав практике около 30 лет. То есть это не нужно несколько жизней, 30 лет. Серьезно отнестись к этому. И человек увидит, что вот тогда, когда я начал все это, я был инфантильным или инфантильный, а сегодня я уже вырос или выросла. Это мощно видится. Да? Люди, которые прожигают свою жизнь на дискотеках, в казино, не знаю, там, в ночных клубах, в алкоголе, в табаке. Конечно же, у них нет личностного роста. То есть они также остаются на том же месте в тот же час. В первой, второй мерности. То есть первая, вторая мерность это когда люди думают, что я это физическое тело. Третья мерность это уже когда верят в Бога. И четвертая мерность, когда допускают, что я – это многомерное существо. Ну и пятое это уже еще более продвинутое многомерное существо. То есть люди, которые в первой, второй мерности, они очень сильно привязаны к физическому плану. Для них важны ценности, которые э, их окружают именно физически. Это дом, машина, не знаю, там одежда, коллекция моды да, в своем шипанере, там, не знаю, какие-то... Может быть, золото-бриллианты, да, какие-то ценности, может быть, там супер новый телефон, еще что-то. Отдыхать, отпуски, да, там, поездки, вот что-то приятное, там, рестораны, все это, они к, к всему этому привязаны. Они не понимают, что у них есть еще духовная составляющая, которую тоже нужно растить, тоже нужно э, развивать, да, э, наполнять знаниями, понимать, как все это в жизни работает. Но это выбор каждого человека. То есть Вселенная дает нам право выбора. И каждый из нас выбирает. Каждый из нас выбирает, буду ли я развиваться, или я останусь в первой-второй мерности. Но в первой-второй мерности, даже в третьей мерности, кто а, остается, сейчас, вот в момент перехода, это очень невыгодная ситуация, нужно все-таки выходить в четвертую-пятую мерность. А, есть уже предсказания многих великих людей, что к 30 году останется 30% людей на планете. И это э, те, кому удастся в 4-5 мерность перейти. Те, кому не удастся, они будут выходить из жизни. Хорошо, мои дорогие, э, возвращаемся. Под, подвожу итог да, по Елене Блиновской. Не все так однозначно. Не все, нельзя все разделить на белое и черное. То есть я думаю, что все-таки нужно отдать должное, что Елена давала практики, которые работают. Работают на тех людях, кто трудолюбивы, кто использует эти практики, кто понимают, что нужен личностный рост и двигаются в этом направлении. Но на ее примере нужно понять, что главное не заиграться с иллюзией. Да, главное э, иметь гармонию между духовным, личностным и материальным, то есть все должно быть гармоничным, никакого перевеса не должно быть. Если вы улетели в материальное, забыли о своем духовном и личностном росте, то э, вселенная нас будет останавливать. Разными ситуациями, которые будут в нашей жизни происходить, новые испытания, которые будут происходить, чтобы нас остановить. Если у нас гармонично развивается личностное, духовное и материальное, то вот это самое хорошее гармоничное состояние, в котором испытания будут достаточно лояльные, достаточно мягкие, по силам нам, да, без каких-то суперспособностей. Чем больше человеку дают, тем больше с него спрос. Да, это закон вселенной на да, то есть чем больше человек зарабатывает денег тем больше он должен отдавать благотворительность а это не просто это не просто даже 10 процентов ежемесячно отдавать благотворительность это не просто это а, серьезное испытание для каждого человека для, с большими деньгами или с маленькими деньгами да то есть каждый хочет придумать какую-то отмазку, чтобы это не делать. Но Вселенная потом с нас все равно заберет эти 10%, но будет уже некомфортно. Поэтому комфортнее, когда мы с вами хотим это отдать. Хорошо, мои дорогие, я хочу вам всем пожелать, будьте ответственны за свою жизнь, думайте, как можно больше делайте для своей жизни, не только физические движения, да? сходил на работу, постирал одежду, там, я не знаю, кушать, готовил. Нет. И еще работа с головой, да, с нашим сознанием. Личностный рост, духовный рост, да, то есть благотворительность. Это не всегда деньги отдавать, это иногда поступки. Да, то есть делайте благостные поступки, как можно больше. И э, осознавайте все, да, то есть растите. Для некоторых это реально точка роста, осознать, что никто то должен прийти и сделать за меня. Да? Нас приучили верить в Дед Мороза, фею какую-то, которая придет. Нет, мы сами те феи, и Дед Морозы, которые воплощаем в нашей жизни наши желания. Поэтому не нужно ни на кого сваливать э, си, э, вину. Да? То есть важно самого себя осознавать, как, что я сделал для того, чтобы я оказалась в сегодняшней ситуации да? или сделала. Той ситуации в которой мы сегодня находимся это обязательно результат наших поступков в прошлом в прошлом да? меня зеркалом показывают влево наше прошлое влево вот если нам не нравится наше настоящее значит нужно сделать другие поступки которые приведут нас в то будущее которым нам будет хорошо и комфортно поэтому нужно все думать, осознавать, как в шахматах просчитывать результат каждого нашего поступка. То есть один поступок приведет вот к такому результату, другой поступок приведет вот к такому результату. И нужно выбирать результаты, какие мы хотим. Не какой поступок я хочу совершить, а какой результат мне нужен. Вот это уже будет размышление осознанного человека, взрослого человека, который берет ответственность за свою жизнь и начинает, действовать в своей жизни хорошо мои дорогие обнимаю вас подписывайтесь на мой канал будет еще больше интересного и благодарю всех за просмотры за внимание к моему каналу за вашу любовь за ваши лайки за ваши комментарии даже за негативные комментарии вас очень очень благодарю и увидимся в следующем видео пока пока